Цель данного раздела в том, чтобы довести до вас высокую степень риска, которую могут предоставлять собой уязвимости, безопасности и баги. Мы узнаем, как применять правильные меры для уменьшения негативных последствий от уязвимостей и багов, включая установку патчей на все операционные системы и приложения. Патчинг — это крайне важное средство по обеспечению безопасности. Сейчас мы обсудим установку обновлений и патчей. Важно обновлять все программные приложения, фирменное ПО, операционные системы, все. Обновление или патч — это попросту исправление бага. Когда речь идет об обновлении, связанном с багом в безопасности, это называется «обновлением безопасности». И именно об обновлении безопасности мы должны больше всего заботиться в контексте обеспечения безопасности. Обновление вашего программного обеспечения – это самая важная вещь, которую вы можете совершить для того, чтобы оставаться защищенным в сети. После изучения данного курса сделайте всего одну вещь. Пусть это будет применение патчей. Сделайте это как можно скорее. Обновление вашего программного обеспечения — это самая важная вещь, которую вы можете совершить для того, чтобы оставаться защищенными в сети. И я не устану это повторять. Несмотря на то, что обновлять программное обеспечение довольно просто. Я собираюсь разобрать эту тему шаг за шагом, специально для тех из вас, кто изучает данный курс и не знаком с каждым из этих шагов, поскольку крайне важно накатывать актуальные патчи вовремя. К сожалению, для всего того, что вам следует обновлять, имеются различные способы делать это, и различные интерфейсы для каждой части программного обеспечения. Обновлять все это весьма затруднительно, но мы изучим несколько способов, как делать это значительно легче. Продукты, которые более всего нуждаются в обновлениях, это... Под номером один. Те продукты, которые напрямую связаны с интернетом. Например, браузеры типа Opera, Edge, Firefox, Chrome. Расширение браузеров и плагины типа Java, Flash, Silverlight. И если вы используете почтовые клиенты типа Outlook или Thunderbird, они также важны, поскольку напрямую взаимодействуют с интернетом. Все это крупнейший вектор атаки. Вторыми по важности в списке идут приложения, которые используют, проигрывают, просматривают файлы различных форматов, которые вы скачиваете из интернета, или файлы различных форматов, которые вы получаете из каких-либо непроверенных источников. Например, Windows Media Player, который проигрывает фильмы. Допустим, вы скачали фильм. Adobe Reader, который просматривает PDF-файлы. Допустим, вы скачали PDF. Ваша программа для просмотра изображений формата шпек или Excel или Word, которые обрабатывают загруженные файлы, они могут быть и являются векторами атаки, например, макровирусы в Excel или Word. И в-третьих. Операционная система. Это важно, поскольку операционная система поддерживает ключевую составляющую вашей защиты, так что ее также необходимо обновлять. В обновлении всего вышеперечисленного есть также потенциально отрицательная сторона. Не все обновления хороши, не все они безопасны. Это не часто случается, особенно у Microsoft и крупных игроков. Но иногда патч выходит с другим багом, что может привести к проблемам работоспособности. Например, вы можете получить обновление безопасности для браузера Edge, а он после этого закрашится. Самый безопасный вариант – поставить автоматическую установку обновлений. Например, вы можете получить обновление безопасности для браузера Edge, а он после этого закрашится. Самый безопасный вариант – поставить автоматическую установку обновлений. Но вы можете выбрать вариант, при котором они будут лишь скачиваться, и у вас будет возможность оценивать патч. Нужен он вам, собственно говоря, или нет? Я расскажу вам, как это делается далее. Как вы уже видели в разделе про вредоносные программы», «Хакеров» и «Эксплойты», если вы выпускаете из виду вопрос установки патчей, то вопрос, хакнут ли вас или нет, даже не возникает. Это лишь вопрос времени. Мой приятель, имя которого я называть не буду, однажды задал мне вопрос, что он может сделать для защиты своего ноутбука. Но он не мог понять, почему его ноутбук ведет себя так странно. Я быстро взглянул на машину и обнаружил, что она не обновлялась с 2011 года. Я ответил ему, забудь о настройке безопасности. Тебе нужно переустановить операционную систему и начать все заново. Эта машина наверняка подцепила себе на борт нежелательных пассажиров всех мастей. Так что не повторяйте его ошибок. Я собираюсь показать вам, как устанавливать обновления и патчи на Windows 7. Идем в меню «Пуск», набираем «Центр обновления». Открываем «Центр обновления Windows». Вам нужно зайти в «Изменить параметры». Нам нужно убедиться, что все эти галочки проставлены, особенно Microsoft Update. Поскольку этот чекбокс не всегда включен по умолчанию, и эта функция позволяет вам обновлять Internet Explorer и приложение Office. На самом деле, вам стоит настроить себе автоматическую установку обновлений. Однако, в силу определенных причин, вы можете захотеть сначала проверять эти обновления, и вам стоит выбрать только лишь их загрузку. Но я бы посоветовал выбрать здесь, как рекомендует Microsoft. Если вы хотите проверить наличие обновлений, просто нажмем «Поиск обновлений», и вам будет показано, есть ли какие-либо новые обновления. А если вы хотите посмотреть на детали этих обновлений, это можно сделать здесь. Видим здесь, что у нас есть одно важное обновление. Можем посмотреть подробности, это даст нам больше информации. Теперь я собираюсь показать вам, как устанавливать обновления Windows 8. Заходим в меню «Пуск», либо нажимаем клавишу «Windows». Набираем «Центр обновления». Заходим в «Центр обновления Windows». Выбираем «Выбрать тип установки обновлений». И далее здесь вы можете сделать выбор. «Устанавливать обновления автоматически» или нет. Я советую автоматически скачивать и устанавливать их. Вы можете выбрать только лишь загрузку обновлений, а решение об их установке будет приниматься вами. Этот вариант не обязательно лучший, только лишь в случае, если вы хотите проверять их перед установкой. Я бы также проверил этот чекбокс. При обновлении Windows предоставлять обновление для продуктов Microsoft. Это будет обновлять Internet Explorer, Office, Excel, Word. Это важная деталь. Если вы хотите посмотреть подробности патчей, нажмите «Просмотр журнала обновлений». Здесь вы сможете увидеть KB-номер, являющийся уникальным номером обновления. Вы можете найти его в поиске. Если нужен поиск обновлений, просто нажимаем «Проверка обновлений», и система начнет их поиск. Сейчас я покажу вам, как обновлять Windows 10. Нажимаем сюда. Набираем «Центр обновления Windows». Переходим. Выбираем «Дополнительные параметры». Здесь вы выбираете, получать ли обновления автоматически или нет. И я бы порекомендовал оставить эту опцию на автоматическом обновлении. Если вам это не нужно, выбирайте «Отложить получение обновлений». И определенно, вам нужно поставить галочку на пункт «При обновлении Windows предоставить обновление для других продуктов Microsoft». Это будет гарантировать установку обновлений Internet Explorer, браузера Edge и приложений Office, Excel, Word и так далее. Возвращаемся. Если хотите посмотреть подробности, что было установлено, смотрим здесь. Погуглите KB-номер, чтобы узнать больше об обновлении. Или можете посмотреть это на сайте Microsoft. Можете навести курсор. Также увидите больше информации. Для поиска обновлений есть кнопка «Проверка наличия обновлений». Вторник патчей – это неофициальное обозначение даты регулярных публикаций обновлений безопасности от Microsoft для их программных продуктов. Это происходит во второй, и иногда в четвертый вторник каждого месяца в Северной Америке. И если вы зайдете на этот сайт, это бюллетень по безопасности Microsoft. Вы можете попасть на эту страницу по данному адресу. Видим здесь последнее обновление безопасности. Один патч может фиксить множество уязвимостей. Несомненно, вам следует устанавливать все критические обновления, и, откровенно говоря, важное обновление также. Но вы можете принимать это решение, исходя из своих мыслей по поводу этих обновлений безопасности. Номер KB соответствует номеру обновления в операционной системе Windows. Можно узнать подробности и номера, которые необходимо установить. Номер CV уникален для уязвимости или бага. Если мы нажмем на патч, то увидим, какую проблему он закрыл. Видим здесь CV с определенным номером. Нажимаем на него. Попадаем на сайт с типовыми уязвимостями и ошибками конфигурации. Здесь предоставлено больше информации по проблеме. Вы также можете поискать сведения по уязвимости в Google и найти другую ценную информацию о ней. На этом сайте видим, что данная уязвимость была обнаружена группой Hacking Team. Они использовали этот баг для хакинга машин. И вы можете поискать, есть ли доступные эксплойты для этой уязвимости. Сравнительно новые ли они, а может быть и нет. Можете поискать на сайте CV Details по данной уязвимости. И здесь мы видим, что она особенно опасна. Оценка по общей системе оценки уязвимостей CVSS 9.3 позволяет удаленным атакующим исполнять произвольный код. Да, это определенно нужно залатать. Подобные уязвимости с удаленным запуском произвольного кода или переполнением буфера особенно опасны. Все уязвимости, которые оцениваются как критические, получают эту оценку обоснованно. Их обязательно нужно исправлять при помощи патчей. И все важные обновления должны быть применены. Можете обратить внимание на оценку CVSS здесь. 9.3. И Это некая попытка индустрии по внедрению универсального стандарта определяющего, насколько опасными являются те или иные вещи. И это может помочь вам в принятии решения, хотите ли вы применять данное обновление или нет. Но если оценка помечена красным цветом, применяйте обновление. Детали по уязвимостям всех типов программного обеспечения и операционных систем можно найти на сайтах. Типовые уязвимости и ошибки конфигурации – хороший сайт. Национальная база данных уязвимостей – и непосредственно CV и Details. Ввиду того, что поддержание в актуальном состоянии, с учетом последних обновлений безопасности или обновлений в целом всевозможных видов программного обеспечения — это огромная морока, нам нужно автоматизировать процесс. Кроме того, если мы сможем автоматизировать, то это будет означать, что мы не забудем об этом, и что, скорее всего, обновления будут установлены, и что, скорее всего, мы будем защищены от атак. Есть одно основное приложение, которое я рекомендую для автоматизации. Это Personal Software Inspector, или PCI, от Flexera. И вдобавок, оно бесплатное. Обратите внимание, что на момент снятия видео компания носила название Secunia, но затем она была приобретена компанией Flexera Software. Эта программа поддерживается компанией Flexera, работающей в том числе в сфере безопасности, и поэтому особое внимание в ней уделяется тем обновлениям, где безопасность значит многое. Чтобы быть полезными, данные об обновлениях должны обновляться, и это обеспечивается компанией Flexer, и они справляются с выполнением этой работы довольно-таки хорошо, но они охватывают не все существующие программы, а только лишь те, что важны для обеспечения безопасности. Вы можете проследовать на их сайт, заполнить там кое-какие детали о себе, скачать, получите .exe файл, запускаем. Выбираем язык. Далее. Принять условия лицензионного соглашения. Теперь у вас появляется выбор, как настроить эту программу. Можете выставить автоматическое обновление программ. Этот вариант я вам рекомендую. Все настроено. Выбирайте именно его. На случай, если вы впервые устанавливаете эту программу, я советую выбрать опцию «Автоматическое скачивание обновлений», но при этом позволить мне выбирать, применять ли эти обновления или нет. В этом случае вы сможете выбирать, какое программное обеспечение вы не хотите обновлять в силу каких-либо причин. И если вы выберете первый вариант, то будет происходить именно автоматическое обновление этих программ. Возможно, вам не захочется даже ничего скачивать вообще а только лишь проверять, актуально ли ваше программное обеспечение или нет. Далее, желаем ли мы запустить приложение? Да, желаем. При первом запуске происходит сканирование в поисках установленных программ. И это может занять определенное время, особенно если у вас много приложений или большой жесткий диск. Вам также потребуется соединение с интернетом. Программа пытается получить последнее обновление через интернет. И если у вас не работает интернет, она может начать ругаться. И если есть подозрение, что она подвисла, просто не трогайте ее. Возможно, она сканирует систему, чтобы определить, какие у вас есть программы. И вы обнаружите, что это приложение иногда может переставать отзываться. Но просто не трогайте его. Обычно оно лишь пытается что-то сделать в фоновом режиме, сканирует ваши файлы и так далее. Здесь у нас меню «Параметры». Если детальное представление не выбрано, поставьте эту галочку. Это поможет лучше понять, какие приложения необходимо обновить. Это опции, которые мы видели на этапе установки. Так что здесь вы можете вернуть обратно на автоматическое обновление, что рекомендовано. Что вы можете сделать? Что я сделал? Я специально убедился, что у меня есть необновленные программы. И если я нажму сюда, правой кнопкой мышки, я смогу решить, может быть, я хочу проигнорировать обновление для этой программы. Может быть, это такая программа, при обновлении которой мне придется изменить определенный код, который я разрабатывал. Так что вы, собственно, можете проигнорировать это, и затем выбрать все программы, которые хотите проигнорировать. И затем выбрать автоматическое обновление. Можно посмотреть подробности, но это не покажет ничего большего, чем то, что вы получаете при детальном представлении. А это установленная версия программы, плюс показывается местоположение файла. Очень полезная вещь. Если выбрать меню «Больше информации», будет запущен ваш браузер, и вам будет предоставлена информация о патче и уязвимости. И вы можете заметить здесь, наивысший уровень опасности, крайне критическая уязвимость. Так что это, пожалуй, то обновление, которое стоит установить. Потому что, опять же, iTunes — это приложение, которое напрямую связывается с интернетом, и оно особенно уязвимо, а поэтому нуждается в обновлении. Вы можете заглянуть в журнал и проверить, что уже было установлено или обновлено. Если есть программа, за которой вы хотели бы следить, но ее нет в этом списке, то вы можете сделать запрос на ее добавление в компанию Flexer. И если вам повезет, то они могут добавить ее. Вы можете сканировать повторно. Видим, что программа начала загрузку актуальных характеристик. И она просканирует вашу систему повторно. И как я уже сказал, это может занять немного времени, если у вас объемная система. Здесь наверху указана оценка. 97%. Настолько обновлена моя система по мнению программы. Здесь сказано «в процессе обновления». И давайте поменяем эти параметры на обновление. Что мы тут видим? Она выполняет именно то, что я указал сделать. Не совсем ясно, что сейчас происходит. Есть маленький таймер. Фоном происходит обновление. Лучше всего сейчас не трогать ее, дать ей возможность продолжать свое дело. И позже, в конечном итоге, она начнется, и вы сможете пользоваться интерфейсом вновь. Есть альтернативные инструменты для автоматизации установки обновлений. Есть программа под названием App Updater. Есть файл Hippo App Manager. Есть Ninite. Software Informer Client. Software Update Monitor, или SUMO. Но убедитесь, что используйте облегченную версию Сумму. Поскольку не облегченная версия идет в комплекте с рекламным и раздутым программным обеспечением. Далее есть Heimdall Free. Не уверен, что произнес это название правильно. Эта программа выпускается компанией из сферы безопасности. Так что в ней особое внимание уделяется безопасности. Стоит взглянуть. Вы также можете производить автоматическое получение рекомендуемых драйверов и обновлений для оборудования. Есть несколько программ, которые умеют это делать. Например, Думо. Если ваша машина не работала в течение длительного времени или была отсоединена от интернета долгое время, перед тем, как начать использовать браузер или выходить в интернет, вам необходимо сначала проверить, актуальны ли стоят обновления. Сначала обновите систему, затем браузер, затем идите в сеть. И давайте посмотрим. iTunes был успешно автоматически обновлен, и теперь мы используем актуальную версию. В журнале мы видим, что обновления были произведены, и это классно. Теперь у нас сто процентов.